Привет всем, это Кларенс Эккерсон для Стритфилмс. Как вы знаете, мы тут в самом битцентре кризиса в США, да и всего в мира в связи с коронавирусом. И я решил, в каком же городе самые строгие правила по поводу передвижения. Так что я собираюсь взять мой велосипед и прокатиться по Манхэттену, что я обычно делаю несколько раз в месяц. Так что планирую сегодня достаточно большой маршрут, и мы сможем посмотреть, что я обычно мог бы увидеть на подобной виллопрогулке и сравнить, как изменился город. Я собираюсь сделать экскурсию длиной в 20 миль. Я буду держаться подальше от людей. Обязательно постараюсь придерживаться правила 10 футов там, где это возможно. Я не собираюсь ни к чему прикасаться, кроме моего велосипеда. Не буду останавливаться для еды или чего-то подобного. И я взял с собой все, что мне могло бы пригодиться. Я попробую показать вам, что на самом деле происходит на наших улицах в данный момент. Как ведут себя люди, что я увижу вокруг. И, конечно же, почему велосипед на данный момент это лучшее транспортное средство. Надеюсь, что получится что-то вроде исторической или документальной съемки, которую можно будет потом пересмотреть. И вот железная дорога до Лонг-Айленда, которой сейчас практически никто не пользуется. И мы приближаемся к скимон авеню здесь можно заметить первые признаки повышенной популярности велосипедов. Тут мы видим, как некоторые люди делают зарядку, но в то же время соблюдают ä, большую дистанцию. А вот это уже немного странно, потому что обычно в это время с утра, если вы тут окажетесь с машины, вы не найдете ни одного парковочного места. Все эти места обычно заняты. Но сегодня нам даже не нужна специальная велодорожка, чтобы здесь свободно проехать. И вот еще один поезд, и я вам могу сказать, что не вижу там ни одного стоящего человека, что на самом деле необычно. Посмотрите на это шоссе. Я имею в виду, обычно тут тысячи машин. Это происходило каждое утро, за исключением выходных. Всегда тут гораздо больше пешеходов, но сейчас их стало меньше, потому что людям больше не нужно ходить на работу. Но, тем не менее, тут все еще достаточно много людей прогуливаются по улице, катаются на велосипедах. На мосту Квинсбро на шоссе, это невероятно. Я никогда не видел, чтобы люди ехали настолько быстро, за исключением раннего воскресного утра. И, кстати, не могу вам сказать, когда последний раз я проезжал этот мост, и воздух ощущался настолько чистым. Очень мало водителей на FDR сегодня. И вот канатная дорога на остров Рузвельта, и как вы можете наблюдать, почти никого нет в кабине. Там буквально несколько человек. Вот велосипедная полоса на 55-й. Сегодня она абсолютно свободна. Тут куча свободных мест для парковки. Не так уж много автолюбителей вы можете увидеть сейчас за пределами их авто. Я думаю, что сейчас я проеду со второй авеню до Бродвее без единой машины, запаркованной на велодорожке. Глядите, туалетная бумага! Туалетная бумага! Парк -авеню... Парк Авеню... конечно, выглядит совсем не так, как на Саммер в 2016 году, хотя и сейчас можно провести нечто подобное, опираясь на то, сколько машин сейчас на улице. И, конечно, мы все очень хотим надеяться, надеяться на то, что мы никого не боимся, но все же мы должны держать дистанцию в 10 футов, к сожалению. Мы направляемся к Тайм-Сквер. Итак, тут конечно несколько туристов, но все конечно соблюдают дистанцию. Глядите на всю эту рекламу, ее некому смотреть. Куча рекламы, нафига вы ее включаете? Тут никого нет. Это по-настоящему пугающе выглядит, когда обычно тысячи машин и людей на Тайм-Сквер, а сегодня это почти город-призрак. Ну что сказать, без комментариев я просто оставлю это здесь. Почти никого не сидит на Геральт-сквер. Еще есть места! Немного машин все же есть на 34-й улице. На этом кусочке Бродвея не едет ни одной машины, но я насчитал 6 велосипедов. Это отличная пропорция, 6 на 0. Просто невообразимое количество доставок по всему городу, куда ни посмотри. Слушайте, наши курьеры буквально рискуют своей жизнью, доставляя тысячи посылок ежедневно. Для того, чтобы мы находились дома и по-прежнему у нас была еда. Я надеюсь, вы, ребята, благодарны и оставляете им хорошие чаевые. Я действительно удивлен, что грин-маркет до сих пор работает, и что там есть клиенты. И если посмотреть сюда и обратить внимание на полосу для автобусов, она еще свободнее, чем обычно. Не так уж много водителей. Посмотрите на полосу для автобусов здесь. Эта велосипедная трасса обычно очень проблемная, но сегодня никто не блокирует велосипедную трассу на 13-й. Единственное, что ее блокирует, это лед. Сегодня вам доступны фантастические скорости на Манхэттене. Но сегодня есть места с затрудненным движением, глядите сюда. Люди ждут снаружи трейдера Джо, потому что они обычно ограничивают количество людей, которые могут быть внутри одновременно. А вот тут я как-то ехал вместе с Марком Куртом во время его типичной поездки в час пик. Эта дорога была заполнена людьми, велосипедами, но сегодня просто пару великов. И так как я и рассчитывал, Центральный парк сейчас немного более людный, нежели остальные места в городе. Люди приходят сюда, занимаются спортом. Большинство людей все же соблюдают социальную дистанцию, даже если они встречаются с друзьями и возлюбленными. Но люди до сих пор выбираются для упражнений. Я здесь сегодня наедине со своей камерой, нахожусь далеко от людей, насколько это возможно. Ребята, носите маски, мойте руки, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи.